эй здорово народ на связи тайпан Так, серия прошлое заканчивалась на том что мы э, нашли колбу а типа башли двоих или одного графика добряка вроде бы как и ушли подальше куда-то Также закупились... Так, подождите Также закупились патронами И... Так Ага Вот. Лутаться, лутаться, лутаться. Мы вообще по факту были, да? Нам надо на метку идти. Так. Ага. Береза то, что? Ли? Засияло деревце. Красиво излучает. Глаза радуются. Началась подготовительная фаза генерации электроэнергии. Внимание сотрудников распределительного центра. Открыт доступ к цехам правого крыла. Это что -то? Результаты генетического анализа не являются официальными и не имеют геологической силы. Повторные... Так, куда нам идти? Сюда мы не можем. Там я был, нет? Там я... Ну все, идем сюда, значит. Так. Досадно вышло. Никто об этом не мечтал. Мечтали о звездах, светлом будущем. Лежу вот который день, только об этом мы думаем. Нападение роботов случилось давно? Признаться, время я ощущаю слабо, но... Должно быть давно. Ни один день прошел, это точно. Как ты в коридоре оказался? Меня первым прибило. Лаборант номер 42. Я в обеде перерыв за кофе пошел, а лаборант меня вдруг зашил. Я их руснул. Прямо тут. Досадно. Что-то рассказать можешь? Как все начиналось? Быстро, неожиданно, очень кроваво. Пойми, тебе повезло. Это сейчас тут мало роботов. В первый день тут все было как в жужжащем улье. В каждом коридоре кто-то кричал или умирал, и или... все вместе. И где же теперь робот? Да кто его знает? Разобрелись, наверное, по предприятию. Вон тут тонали сколько. Кого-то сумели остановить бы да вырубить, а кто-то, может, тебя поджидает за влом. Ты так спокоен? Так о а чё? Я своё уже откричал, напсиховался, и сам в шоке проклятия орал, и напуганных видел, и умирающих. Особенно, знаешь, особенно пугались не те, кого роботы крошили, а те, кто видел, как я говорю, мертвые. Ты знаешь, почему так? Потому что это, мать твою, страшно говорить спокойников. А, почему говорю? Да не, не знаю. Не знаю даже, рад ли этому обстоятельству. Да все равно. Знаешь, мне пора. Да, давай, пока. А можно вообще его как-то блять? Какая-то ошибка. Сечинов должен был предвидеть. Не мог он этого не предвидеть. Нет, точно. Ты думаешь, он виноват, тоже связан с этим? Явно же, что ошибка какая-то. Наверное, да. Да ну а как? К звездам стремились. На да благо Родины работали. А тут... Ху ⁇ ху ⁇ сейчас у нас в данный момент тоже, блядь. Ой, ой, ой, ой, ой, извини. Тоже в данный момент атака у нас, блядь, такая. Осужденная, нагляд, Эх. Осужденная, Майор оружие перчатку перчатку так шок так что что-то противника электризует ну блять давай получим раз аплодификации мощности есть больше урона и позволяет атолкнуть Um, электромагнитный блок получает улучшение, позволяющее увеличивать дальность действия разряда. О, так фотонная ловушка повышение эффективности защиты костюма от лазерных атак. Так, ну вот это можно. А, а что? Объемные кассетники, емкость кассетников увеличивается. Кассетники нет, лучше тоже, тоже нормально Ой. нет массовый телекинез а ускорение не свободного падения не он получать возможность хранять поднятый конечно вообще так массовый телекинез а ч а да е. Э, у меня же на Q стоял, на Q. Полимерный бросок. А, все нахуй сейчас тут. Вот. Е. Yeah. А, полимерный щит. Блять. Похуй. Так. Е. Yeah. Так. Полимерная струя. Используйте пальмер для усиления эффектов заморозки огня и электричества. Так. Это типа как будто посрали, блядь. Хм. Ну, прикольно, что. Так, давай сохранимся. И.. О, там нихуя звуки, бля. Это еще что за дрень? Это росток побега. Что еще за побег? Побег был выведен в качестве корма для крупного рогатого скота и быстро продемонстрировал свою эффективность. Но с этим победом что-то не так. Конечно не так, все не так блядь. Да блядь. Курица-убийца? Просто прелестно Так, что-то нас тут ждет Ебать Роботы блять корову. Я... Лучше не привлекать внимание. Мы его уже. Латури. А, блядь, вижу под зеркалом, блядь. О, спасатель, наконец-то. Мне не поможете, но тут есть выжившие. Не скажу, чтобы силы торопились. Это еще не спасатель. Я скорее авангард. Да что такое? По моим прикидкам уже куча времени прошло. Они а тревоги, не армии. А вы видели, как все начиналось? Можете описать? Не хотел бы, но могу. Машины не сразу упали. Не Они сначала не разбрелись, чтобы ударить в один миг. Я еще сразу заподозрил, когда выбыта лаборанта вошли в кабинеты и встали за спинами у сотрудников. Большинство умерли прямо там, где работали. Жутко было даже не то, как они всех убивать начали, а как они медленно разбредались и шли к людям. Словно на физкультуре когда говорят разбиться на пары. Давно вы погибли? Не помню, но я жил дольше многих. Ко мне в помещение машины войти не могли, доступа не было. Началась стрельба. Шло полезли повсюду. Большинство убили в первые секунды. Очень быстро. Они либо пробивали голову, либо ломали шею. Сухо, бутылки, газировки открывали. Мы бросились бежать, когда лаборанта его схватили. Солдаты рядом были. Хотели остановить. А тот только удивиться не стал. И в тот момент всякий страх потерял и бросился на робота этого. Очнулся уже на вот... Жаль. Мне жаль. Но мы с этими уродами разберемся. Да не машины же виноваты, а люди. Либо случайно, либо специально. Но случайно такого не сделать. Помяните мои слова. Чтоб такое устроить, не один месяц работать надо. Хорошо. Как все кончится, за вами придут. Да мне уж все равно. Вы лучше постарайтесь, чтобы зараза или что уж там с роботами стало. Дальше по предприятию не пошло. Эх, жалко, жалко, жалко. Так, нам сюда, значит. Это что вообще за место, холодный центр. Тут решается проблема существования организмов в условиях безвоздушного пространства. Как озеленить Луну, что ли? В том числе спектр исследований самый широкий. От примитивных одноклеточных растительных форм до сельскохозяйственных и прочих животных. короче все все роботы все роботы блять и тут у вас аквариумные рыбки э. бля сейчас побегут нахуй аутистки ну, давай что пойдешь ко мне да -да, давай их сразу Нехуй. Хуй. Не Курица-убийца. Блять. <coughs> ну давай проверим. А? сука. Блять. Давай, лечись, лечись, лечись, лечись. Ого. Бля, ну и цветки таки ебаные. Так. Ну, блядь, нихуя у них и пальники раз это. Ну, как будто... а, -а, -а это же люди. Только как-то мутировали, блядь, в цветок. Так. Ну, шо? Там же пиздец там. развелись. Вообще не говори, блядь. Сейчас пая несется, блядь. как ты пролетел а, -а. а как это так? Ш... эму эй бать ну пиздец вот она блять халатность к работе нахуй Здравствуйте, Валерий Евгенович. Кто? Я? Компьютер принял вас за начальника лаборатории. Напоминаю, вам пора принять таблетку от Евертони. Воспроизвожу догметы с автоматического самотисцев в вашей последней рабочей сессии. Вентиль установлен. Должно заработать на этот Жизненный цикл Как я называл Но потом я держу в этом Своему роду искусству Надеюсь, я ничего не перепутал Да как Значит, тут можно перепутать, блядь Наше руководство считает, что пропаганда на персону увеличивает Работу способность То есть, если на любой глазах такие же дупые свиньи, как и тяжелые животные Видите, раздавайте Не Вы налаживаете жизнь У нас не жива знаешь, может, мы и свиньи, но даже если так, кто дал нам право сделаться другим свиньи. Да, Мурзов. свинья, корову и... Мне тебя очень живут, Боже Должен Ты умен в смерти, Я даже поняла, что это Мне кажется, что она не усилит классическую прощается в эдаке. Танец смерти. Рождается изыживает, каждый раз разная судьбу. А у меня не одна и даже такой же не может происходить? Или можно чудо снять? Да, каждый может в другое дело. Хотя срочно. Нет, не знаю. Так я уже все покрутил, что <смех> тут надо может это а эту типа не надо. Ага, вот. Типа. Рубка. не стоит всех убить. Это стандартное завершение технологического процесса. Производство органической составляющей полимера. И куда оно все утекло? В Альго-цех. Там происходит дальнейший процесс полимерного синтеза. Дальнейший звездец сейчас там происходит. Угу. Так. Там. Я думаю, сейчас тут пиздец будет. Там... Вот эта громада. Ага. Столько клумб в одном месте мне встречать не доводилось. Э, нахуй здесь выводятся растения для колонизации Луны и планет Солнечной системы, Барса и Венеры. Только сейчас здесь нихрена не работает. Нам нужно в рубку управления. Что-то здесь нас ждет. Охуеть! А. блять, это пауки, нахуй. Вовчик. Паучок, надеюсь, меня не заметит. Шлюка сопротивляется нахуй еще. Так. Что это? Экспиранты затеяли занятную забаву. На секционных грядках играют в крестики-нолики. Один садит кукурузу, второй — томаты. По очереди. Еще и, что называется, вслепую. Ой. Я сначала хотел их отругать, а потом, думаю, приличный вид досуг. Самые настоящие шахматы, новаторские. Что скажете, может, откроем клуб аграрных игр? Матка. Я въебу по ней. О, о, о. Матка. Ну это, видимо, из-за матки. Ну, по сути, их можно же не убивать, я думаю, это паучки. Матку можно не мочить, я так понял. Так О. Трафик. Трафик, ты меня не убьешь. Ну привет. Кафик. Че они так все лежат-то, блядь? Гоу, опусти. Да, ну. Нахуй, пусть живет, блядь. Он же нормальный, пусть живет. блять можешь бегать нормально а? быстрее блин черт одни трупы на стене имеется лазерная реактивация питания разберемся, разберемся. Дю, и давай <связь> простого заработал как наполнить колбу? он наполняется криополимером автоматически нужно дождаться окончания процесса как-то слишком просто я не думай там кто-то полетел а вот и хозяева я чувствовал что спокойно дождаться не получится мы пойдем постреляем Субтитры А нахуй я тебя замораживаюсь Долго толку от этого нету, блядь? Короче, ясно. Спись тут напор. Я волына моя. Сука, за что же с ними так? Что я должен сделать? Колба наполняется только при поддержании цехи оптимально низкой температуры. Нагнетание холодного воздуха обеспечивают вентиляторы. Они не должны отключаться. Не позволяйте побегам взлетать и вырезаться в обращающейся локости. А -а -а. Так бы сразу и сказал, блин. Черт! Вентилятор вырубила! Попробуй теперь запустить его шагом. Я, в принципе, понял, что делать надо. Этим мондоложкам взлетать нельзя. Перезапустите систему Конечно. Конечно. Сейчас перезапустим. Кукумаза, факт! Да быть такого не может. Дождались, наконец. Сохранение дата успешно завершено. Внимание у сотрудников. Доступ к мистицентрому центру. Ух ты шлюха. Валим отсюда. Ну, сейчас мы соберем вот... Должно быть нормально. Ясно. Как меня радуют эти ваши сраные колбы. Любите же вы их везде вставлять. Да, блядь. Это дань традиции. Ага. Искренне рекомендую вам пересмотреть традиции. Я уже задолбался на каждом углу колбы искать. Где сохраняшка? Так, дорогие друзья, всем пока. На этом мы заканчиваем. Жаль, что рано, конечно, ну что уж поделать. Время вышло. Всем пока.